1000 600 1000 я тебе говорю 600 парень там он за углом подешевле простутки женщина я что-то елку покупаю 1000 550 можно брогай ты, ты почему опаздываешь ты где был я курочку жарил ладно проходи здравствуйте можно войти курочкина ты где э... курочкина ты вы ага у меня очень глупая и любопытная девушка. Это как? Ну смотри, я тебе изменил. Да ладно, а с кем, с кем, с кем? Так интересно, расскажи. Это литка, да? Или Верка? Или Светка? Да я сама догадаюсь. Галина, ты можешь не носить мои кофты. А ты можешь тогда не носить мои трусы? Чего? Да я просто не успела быстро придумать аргумент. Снимай. Я не буду. Давай снимай. Да Она о, слушай, не можешь мне хату одолжить, я там, ну, с тёлкой, ты понимаешь, о чем я, да? Слушай, ты надолго? Ну, на вечер? Милая, ты уже взял хату на 7 минут? А мне точно подходит? Ну, ну, конечно, посмотри, по цвету такой пушиёнчик, как у тебя на бровях. Да дорого как-то. Да-да, в смысле дорого, а херобуру всякую в губы колоть, недорого. Это натуральное. Ой, ты матери ты не рассказывай, я знаю, где это там что то натуральное. Но... Здравствуйте, доктор. Говори. Я хочу, чтобы отрезали мне яйца. Зачем? Так сказала мне моя девушка. А вы всегда делаете то, что говорит ваша девушка? Да. Тогда вас поздравляю. У вас уже нет яиц. Ну подожди, подожди. Ну подожди, подожди. Давай я тебе спою. Давай. <свеч> а я не знаю почему! Но ты не нравишься. Подожди, подожди, подожди. У меня встреча важная, и я в Египет. Алло. Женя, я купила домой, ну этот... Ну, как его? Шест! Шест? Да ладно! Вечером придешь, покажу. Хорошо. Режим! Шест! Это барная стойка. Ну, какая разница, шест, барная стойка? Я всегда о ней мечтала. Слушай, такой чудный вечер был. Может быть, пойдем ко мне попьем кофе? Слушай, кофе на ночь как-то, ну, не очень. Пойдем попьем ко мне кофе. У меня очень давно не было кофе. Я тяжелого места не оставлю, гнида! К нам сегодня приедет твоя мама. Что, широкий, давай драться! Давай, Женя! Покажи ему все, чему ты учился всю эту жизнь! Да. Гребаная легкая атлетика! Любимый, это тебе! Спасибо! А ты мне что подаришь? А я подарю тебе жизнь! В смысле? Ну, трусы кружевные в пиджаке у тебя че? Ну, жизнь тоже хороший подарок. А завтра я тебе подарю еще один подарок. Какой? Заявление на развод. Ингер. Вернулся. Осталась! Вернулся. Осталась! А где он был-то? Да дом вас закрыли. Вернулся. А -а -а. И ты ничего не сделаешь? Если тебя плюют в спину, значит ты идешь вперед. Нет, Баргайф, если тебе плюют в спину, а ты ничего не делаешь, значит, ты чмо. Мне кажется, наш психолог... <плёк> танцуйте, танцуйте, это поможет в вашем отношениям. Женщина ведь как машина. В смысле, я Она должна быть ни бита, ни крашена. В смысле, пьяным друзьям ее лучше не давать. <плёк> Сказал, как отрезал. <плёк> Не работает! Блин! Компьютер не работает! Дай мне денег на шмотки! Я не тебе Больше денег! Блин! Парень не работает! Я-то как раз таки и работает. В женщине самое главное это мозг! Понимаешь? Мозг! Внешность не главное! Женщина! Мы вам все равно скидку не сделаем! Да сучки, а! Мне на свадьбу надо платье! Как собака! У нас с девушкой очень серьезные отношения! Мы не смеялись уже два года. Ну <смех> подожди, подожди. <смех> давай я тебе спою. Ну давай. <смех> Может, тоже TikTok светил? Да не, нафиг. Снежинки падают, падают. Нет. <смех> Еще раз свистнешь, без зубов останешься. Напиши кого Карину в комментарии по букам, и я попишусь на тебя. Но если ты будешь подписан на меня, до встречи! Что ты хочешь?